О, это ж мой пацан. Чисто, чисто я. Не лежала душа кучу, бля. Бля, это прям чисто я. Что, бежать? Все, нет, что, да, где, когда, а, зачем, что? Свежая Что это такое? Молитвенное вино. Это мне выбирать надо было, или что это было? Так, я до этого ни разу вообще не играл в Dead by Light. А, что? <с> <с> так что я, наверное, буду очень сильно тупить. Не не не невероятно. Но я обучение прошел. Прошел обучение, обучение прошел, прикинь. Так вот я, красавец. Как в жизни, так и в игре. Почему игра подключивает? Мыло, мыло. Я чувствую мыло. Вы не запах пах <смех> пахнет мылом в обучении я три часа стоял и вот это вот набирал почему зачем о, о, привет здорово. давай чинить ты чё тебя в обучении ты не было давай воссоединить да давай давай давай давай Сейчас мы сделаем я тебя отвечаю Бэм. Все, текать надо? А, я, король... Бля, я думал, там чувак стоит. Спаси меня, боже. <свас> <свас> Бля, там кого-то кутузят просто жестко. А чё я не могу? Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Бля, ну какой же я какой да стой погоди покажи свое лицо алло да такой красивый ну что ты смущен какой смущенный главный герой ну, ладно очистить тотем давай а чё зачем что такое все очищение плюс тысяча чего-то а ты можешь побыстрее пожалуйста я сильно не нагнетаю ну, не помешало бы побыстрее это делать. <с Scottish> Тикай нахер! Беги <с> нахер! <irritate> Пожалуйста, беги! больно? Ну так прыгай. Здорово, пацан, беги нахер! Тикай, пацан, спаси меня! Надо спрятаться! <с medica> Я просто хи меня не-нет! Не Блин, да, не знаю Гудбай Я, конечно, против гейских вот этих ваших э Лапаний Но Подлутать меня бы, было бы неплохо Бля, убили кого-то О, помогай нам Давай, давай, мы сейчас его отремонтируем Все вместе Все, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Золотые руки, я знаю, я знаю Ой, там что-то меня палит Меня что-то палит Я в кусты а ты ч ⁇ забраться не можешь? Я бы, если за мной убийца бежал, я бы... Фу, фу, фу, фу. Просто вот так и все. Тихо, меня не видно, не Смелый. Это да, это я. Меня не видно... Не, ты меня не видишь. А она тут не заметил. Сейчас, погоди, погоди, потерпи, потерпи. Ты где? А где она? Чё за? Она убита. Так за мной? Бля, еще одного нокнули. Беда. Ну пацан, держи, что я, я, я двигатель тебя ремонтирую. Я хочу нас спасти, себя, особенно на, потому что своя жизнь немного. Не пуха, не пера. Ну и что? И как мне его спасать? Ч, он факт мне показывает? Пошел нахер. Я пробежусь. Буст, буст, ускорение. А что ты хотел? Так, спасайте его. Я спасаю себя. А вы спасайте его. Так, тихо, тихо. Сбежу. Серьезно? А это еще бот? Как я от него сбежал? Так, вы уверены? Я чуть не уверен. Так. А ты дурак. Бля, вон она, а я тут двигатель чиню. Ну, кто не рискует, тот не пьет вина. Давай, давай, давай, давай, помогай ты, Вася. Все, давай. Ну, чини, лечи. Давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Какие странные звуки. А, эй, эй. Такой До свидания. Был рад пообщаться. А я тут засяду. Смелый. Хер поспоришь игра должна нам Фу! хорошая реакция вот это да это... Ты... ты видел я вообще тупо смотрю на про ты ты ты видел ой хорош Хух! дурак коллективная работа да? процветает я сваливаю нахер сваливаю нахер сваливаю нахер я туда потому что я давай прости чувак серьезно прости ну чё я один остался за мной все смотрят а я сейчас как лох сдохну да да ну полю восстановить силы давай ну все вот и моя очередь настала так, ну больно, а ч ⁇ ты? Ну вс ⁇ Вот yeah. и смертно. Оба! Я не сдаюсь. Давай, давай, давай. Ух! Нет, хер, хер. То есть, не не не не не не не Да бы я нажимал, кью ты. Иди в баню, а? Я нажимал. Я нажимал, все верно, я нажимал. Не надо мне тут. Это он меня убил, все. Объект одержимости мертв. Я что ли? Mm, пора мастить. Медсестра. Не-не-не, nee, nee, nee. с тобой мы виделись. Охо-ни-ца. Ты девушка, я бы не сказал. 72, 153 тысячи. бля тут есть какая-то и раскачка что ну только мне стало интересно ждать загрузку и я начал что-то читать конечно же она закрутилась ну да ну да ну да ну да ну да ну да ёпте это что такое готов матч начнется через что там это что это пинг что ли так начал читать и конечно конь... <смех> без комментариев Ама... да под что ты лагай так никого нет нам надо двигатели проверять а сколько Пять двигателей а че их тогда хера вы ч ⁇ да я сейчас буду бомбить спол нахер ты можешь разломать его да что? что Игра, игра, я сейчас тебе дам нахер. Сейчас... А у меня три топора. Подожди. Все? это я походу бою. Да вы чё? Я не могу бегать, это очень плохо. Эй, стой! Не лагай ты. Игра гребаная, не лагай. <свистак> беги от меня, беги, беги! Смотри сейчас, как сделаю. Смотри, я сейчас как сделаю. Ты чё, кровожадность? Почему она так лагает за этого сраного долбанного ублюдского убийцу? Спасибо за топор. Авиаптецку. Здрасте! Здрасте! Опа, да. Давай. Что это такое? Они уже СБЕГАЮТ?! Нет, вы ЧЕ?! Где? Так, блин! Да вы чё?! Ну это какой-то триндец. Бей их всех. Нахер бей. Чё происходит? Да ну его в баню, а. Я проиграл только потому, что эта сраная долбанная ублюдская игра лагала. Иди ты нахер игра. Но только поэтому я и проиграл. Если бы она сейчас не, не лагала, не знаю по каким нахер причинам, я бы всех